Куча, танцуешь на ребрах моих чечетку, У нас с тобой есть фьючер, но оно такое нечёткое Перебирай меня, перебирай меня Словно чётки, ты пришлешь по срочке в день У тебя анорексия, а тебя у меня мигрей Ты в Канаде, я в России У твоих инициалов горечь тысячи вокзалов Те, что я оставил навсегда Так дрожит, вчерём жужжет, Обжигает новый поезд в полный рост. Но собирай меня, Собирай меня, словно волосы в хвост. Вы не земного цвета глаз сейчас наверняка прищурят. Что же так и не ты нас, дорогой товарищ Мичурин? У твоих инициалов горечь тысячи вокзалов, Тех, что я оставил навсегда.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 Телефонный номер Сотри все следы Но набирай, набирай меня Набирай меня Точно воды. Ты пишешь по строчке в день У меня анорексия Я в Канаде а Я ты в России У твоих инициалов Боречь тысячи вокзалов те что я Остану навсегда У твоих постов Я не буду никак. Прости, Мне было хорошо, Дим. Да. В общем, это Дима Ермузевич. И на его канале мы записали тоже крутой камер, но он такой более, ну, не такой придурочный, как мой, mm -hmm. а такой очень нежный, прекрасный, и мы да. Вот, поэтому перейдите, посмотрите. Мы очень старались, и мы ждем ваших комментариев. И, как я и сказала, Дима, если вы хотите видите, еще один камер из Димы, что я хочу. В какой он тебе? Так пишите комментарии. Пожалуйста, пожалуйста. Все, всех люблю, всем пока. пока. До новых встреч! Спасибо. У меня как программа мультика какая-то, да? Да.